Это до-после, до-после, то, все, все, что все ждут, да, ну, в общем, видно, что клинически меняется состояние тканей, их объем, качество и так далее, и мы получаем, там, где не было предверия, оно формируется, очевидно, что вот, было все преддверие, а тут оно еще даже не влезает в картинку, в дистальном участке, где применялась твердая мозговая оболочка активная, вот она, а вот она вот тут уходила, одни и те же были. Ну и мы видим, что меняется объем костной массы. Но говорят, как это это не доказательно. Или мы видим, что вот он, зуб. Ну вот действительно накладывается, что ли это или нет. Но ну, вот видно, что есть объем какой-то снаружи. Или вот здесь. Явно вот здесь ничего не накладывается. А вот этот объем, который был вот тут, сформировался выше. То есть мы увеличили объем костной структуры вестибулярно. По нам предстоит еще статья большая, поэтому все увидите. Ну идем дальше. Да, это вот как раз те материалы, которые. Это твердая мозговая оболочка. Нами написана статья по ортодонтическому лечению пациентов. И именно превентивно э, обустроение рецессии десны до э, начала ортодонтического лечения. Также он опубликован в журнале пародонтологии. Суть заключалась в том, что у пациентов ортодонтических нередко уже бывает рецессии. Ну, видите, здесь есть опять-то наша таблица. Мы не будем останавливаться, можно посмотреть. Вот мы фиксируем красный номер зуба, класс рецессии, исходные данные, о которых я только что говорил. Мы оцениваем клинические эти показатели. Ну, здесь опять же фотографии почему-то подверглись такой жесткой критике со стороны графического дизайнера. И были вообще перепутаны на самом деле. Потому что, конечно, вот эти фотографии должны быть над вот этим слоем. А потом уже вот эти нижние три. Ну и клинические фотографии, тоже исследование. Что мы получили? Мы уже знали, что, в общем-то, будет. И нас интересовал вопрос в дальнейшем от передвижения зубов. Будет меняться как-то состояние -то мягких тканей или нет? И действительно, за счет жесткой фиксации и очень плавного мягкого передвижения Ротации зубов, перемещениях, экструзии, интрузии, вольверный отросток. Очень сильно менялась клиническая картина в лучшую сторону. И все рецессии, которые были, они закрылись, как мы это видим. Сформировался адекватный объем мягких тканей. Сосочки межзубные набрали объем. В общем, все проблемы, которые мы имели вначале, они все были устранены полностью. Поэтому, конечно, тема и теологии, рецессии Дисны мы к ней давно подошли. И вот очень удачно, что для нашего первого курсанта была проведена такая работа по научному поиску. Мы сравнили по той же самой таблице, те же самые показатели. Везде получили на 100% закрытикорный зуб, потому что вообще поменялся принципиальный объем ткани. Где-то он был даже больше, пришлось сюда занижать. Но это уже как бы да, для статьи, Потому что по факту мы получили отличный результат вообще во всех случаях, где мы применяли твердую мозговую оболочку превентивно перед ортодонтическим лечением. Мы работаем постоянно с врачом-ортодонтом, и тогда, когда имеется рецессия, и по плану лечения эти зубы будут выдвигаться по дуге вестибулярной, и очевидно, что в области их корней не будет костной ткани достаточного объема, соответственно, к нам обращаются за решением или подготовка этого пациента именно с позиции мукогенивальной хирургии, создание объема адекватного мягких тканей вестибулярно, для того, чтобы перемещаемые зубы, они сохраняли состояние и качество пародонтальной связки. И, наоборот, он только укреплял за счет механического давления. И поэтому мы вот так легко взяли за этот поиск. Среднее количество источников наших публикаций, ну это вообще мы стараемся, считать, это 15. Где-то бывает там плюс-минус, но это вот то адекватное количество, если они одна, там, близкого периода временного, на котором можно построить какую-то уже публикацию. Ну, спасибо Российской Продонтологической Ассоциации, которая также, да, причастна непосредственно к журналу Продонтология. И мы благодарим вот до президента. Российской парадонтологической ассоциации, профессора Людмила Юрию Нареху за предоставленную возможность опубликоваться в журнале парадонтологии. Понимая всю эту суть проблемы, мы стали исследовать данное направление с позиции гистологического исследования. Поначалу мы думали, что эта статья должна быть на русском, но в итоге мы решили перевести ее на английский язык. И вот в ближайшие самые какие-то дни... Она уже должна появиться в журнале, в мы ее ждем. А мы, соответственно, получить электронную версию. Центральный э, да, журнал медицины в Средней Азии. Э, выпуск это будет только, скорее всего, все-таки двадцать второй год, четвертый э, выпуск. Или пят, пятый, пятый выпуск. И э, мы определяем гистологический состав ткани, которые образуются в области установки пластического материала, а также в области ничего, как у нас э, это было утверждено дизайном э, патента да, по разработке и, соответственно, статьей, на методику исследования и на моделирование той операции, в которой мы могли бы исследовать э, пластический материал. И, конечно же, в зоне установки трансплантата. Самое интересное, что в исследовании принимали именно в лабораторной части также кролики, но потом было понятно, что нет смысла их, ну, честно, мучить дальше и забивать ради исследования, потому что результаты, получаемые на крысах, были абсолютно такие же. И мы их просто все, все, все, все, все массы вывели из исследования. Если не ошибаюсь, вообще ни один кролик не пострадал. И это какое-то разумное тоже такое направление, потому что когда мы получили на крысах абсолютно сопоставимые результаты, и клинически, и у кроликов и у крысы они были одинаковые, или кто-то, в общем, да. Таким образом, мы быстро поняли это решение и вывели, соответственно, их из исследований. Статья фундаментальная, она открывает особенности физиологических механизмов, которые до нас не были обнаружены в этой области. И она не является клиникой экспериментальной, она именно э, путем лабораторного гистоморфологического исследования позволяет определить тот комплекс тканей, который образуется вместе установки пластического материала или э, при проведении той же самой операции, того же дизайна, без использования материала. А, это значит статья русская, а была подана, конечно же, на английском языке, сейчас мы ее тоже найдем. Это объект исследования, ну, там фотографии, в общем, все в порядке, как обычно, вы знаете, это рукопись, да, это не опубликованная статья, и те результаты, которые мы получили, все видно по гистологическим препаратам, они достаточно подробные, и спасибо, в общем, и чистые стекла, и объекты очень, конечно, исследованные, исследования, они целостные не Все разрушено. Можно почитать статью, и это не является предметом. Уже прошел доклад по этой статье. Понятно, что по всем публикациям мы делаем доклады. Есть такие же файлы презентаций и тезисы. То есть количество реальных научных объектов на эту тему, оно примерно в три раза больше, чем вот мы рассматриваем сейчас в рамках данного занятия. И вот на самом деле самая главная картинка наша, которую мы потом увидели везде, но это мы увидели впервые через семь дней после операции, когда вместе установки пластического материала, во всех во всех случаях, при укрытии его надкосницы, переоском здесь образуется из клеток надкосницы, на вот этой массе образуется новая костная ткань. А ее остатки биодеградируют и, соответственно, полностью, вот там есть фрагменты, разрушать, замещаются, там, перевариваются, любым термином можно. Они биодеградируют действительно. И образуется на этом месте новая хорошая костная ткань, которая формирует поддержку мягким тканям. То, что мы видим на компьютерной томографии, это вот это она. Но ну, так она не может быть огромной. Поэтому, конечно же, тот слой, который нам мы наблюдаем и можем наблюдать, он имеет очень тонкую. И как вы видите, здесь сразу уже компактную формацию. И тут есть признаки того, что это губчатая кость, вот этот профиль балок. Но по факту она будет затем везде компактная. Что есть предпосылки для образования уже, вот видите, в этой зоне канала для сосуда. Как это есть вот здесь, вот здесь. И вот канал сосуда соединяется с, скорее всего, вновь, вот, вновь образованным каналом, который будет проходить здесь. И вот здесь то же самое. Поэтому то, что мы видим, в общем, на рентгене это оно же и есть. А увеличение объема, то есть толщины прикрепленной Дисней, вот это формируется за счет того, что в этой зоне идет образование активных сосудов за счет воскулиризации от травмы. За счет того, что здесь этой же кости не было. Мы вот так вот отрезали полнослойный лоскут. Его весь откинули. Сюда поставили материал. И зашили. И у нас в эту сторону от надкосницы стали расти клетки костной ткани, а туда дифференцироваться клетки соединительной ткани, которая стала от этого еще больше пропитываться сосудистым руслом микроциркуляторным, особенно в зоне, где она была повреждена, как вот здесь да, образуется большое количество сосудов. Потому что в том числе со стороны принимающего ложа этот участок стал больше кровоснабжаться для создания объема костной массы вот здесь. Ну, то есть физиологический механизм, который присутствует, полностью подтверждает то, что мы видим на картинках гистологических препаратов. И вот образование большое количество эритроцитов, все сосуды полнослойные, но какие-то уже, ну, то есть через 7 дней у крыс в 20 раз быстрее иммунитет.